Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с душевой системой от немецкой компании Клуди, модель Freshline с артикульным номером 670 920 500. Данная душевая система имеет увесистый латунный корпус, который покрыт износостойким глянцевым хромовым покрытием. Имеет настенный вид монтажа, который не вызывает больших проблем и не занимает много времени. Высота душевой стойки составляет 123 сантиметра. Стойка имеет регулируемое крепление для ручного душа, которое двигается вниз и вверх, поэтому есть возможность отрегулировать крепление на нужную вам высоту. Верхняя клейка Cloude имеет круглую форму, ее размер составляет 25 сантиметров. Внутренняя часть выполнена из крепкого пластика и резиновых вставок, которые равномерно рассеивают воду и легко очищаются. Также лейка имеет крепление для шарового шарнира. С помощью данного шарнира можно вращать и регулировать душ в нужном вам направлении и поставить ее в любое удобное для вас положение. Ручная лейка Клуди Фрешлайн имеет диаметр 14 см. Она повторяет форму руки, поэтому ею очень удобно пользоваться. Она также выполнена из крепкого пластика и вмонтированной резиновые вставки, но главной ее особенностью является три режима подачи воды. Это бодрящий, мягкий и массажный душ. В комплект входит термостат, поэтому докупать смесители для душевой системы не нужно. Покупая душевую систему Cloude Freshline, вы сразу получаете продукт, установив который можно пользоваться им в полной мере. Термостат имеет керамические запорные вентили с углом регулирования 90 градусов как с одной, так и с другой стороны. Одна часть рукоятки переключает поток воды на верхний и ручной душ, а вторая рукоятка выполняет функцию выбора температуры воды с ограничителем горячей воды при 38 градусах. На задней части корпуса размещено крепление на душевую стойку и подводы холодной и горячей воды размером 1/6 дюйма для скрытого монтажа. В комплект душевой системе входят все монтажные элементы для крепления термостата. Гибкий шланг для ручного душа Куди Супрафлекс имеет подвод воды диаметром 1,2 дюйма и длину 160 см. Верхняя часть душевой стойки имеет L-образную форму и регулируется монтажным элементом по горизонтали, при этом не двигая основную конструкцию душевой системы. В комплектацию душевой системы Cloude Freshline входит все необходимые монтажные элементы, верхний душ Cloude Freshline, держатель, ручную душ Cloude Freshline, гарантийный талон на продукцию сроком на 5 лет, инструкция по монтажу, гибкий шланг Cloude SupraFlex, термостат для душевой системы, штанга или образной формы. Продукция Cloude – это гарант немецкого качества – оригинальный дизайн каждого изделия и уникальные технологии производства. Душевые системы Клуди производятся с использованием фирменных и современных технологий, чтобы заботиться о вашем комфорте и настроении на каждый день. Но самая главная задача душевых систем Клуди состоит в том, чтобы создать продукт, который облегчит любую жизненную ситуацию и подарит энергию в начале каждого дня, а после завершения всех дел поможет расслабиться и восстановить силы. Помимо душевых систем, компания Клоди производит высококачественные смесители для ванны и душа, кухни, биде и различные аксессуары для ванной комнаты. Позвольте себе немецкое качество по доступной цене. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и делитесь видео с друзьями.